приветствую всех шабатшало я сегодня приготовил проповедь на тему наша праведности в отношении праведности бога и моя проповедь основана на книге пророка даниила первая глава если вы хотите, можете открыть и вместе со мной читать. Я расскажу, что было в книге Даниила с самого начала. Царь вавилонский Навухадоносар захватывает Израиль. כן אני קורא שמה להביא מבני ישראל ומזרע מלוכה ומן הפרמתים ילדים אשר אין בהם כל מום וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה ויודעי דעת ומביני מדע ואשר כוח בהם לעמוד באכל המלך וללמד ספר ולשון и сказал царь Асфиназу, начальнику Евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рота царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки и разумеющих науки и смышленных и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И всех образованных умных израильскую элиту того времени забрали, отвели в Вавилон. И здесь начальник евнухов, евнух это тот, кого кастрировали. И здесь можно, скорее всего, представить, что все, кого захватили, их также кастрировали. וְגַשְׁלֵם יָאִין וְאֶחְלֵם מְפִלְחָנָם מֶלֶךְ. И здесь всем этим молодым людям, которых, скорее всего, кастрировали, им предложено было питаться со стола царя. И Даниил и его друзья отказались брать вино и есть еду царского стола. И они, э, только, они попросили, чтобы только э, зеленью э, питаться, чтобы он им приносил, Ян начальник Евнухов, только зелень. Uh, то есть они не хоти, они, на еврейте написано э, растительную еду, то есть все, что касается, э, ну, наверное, и хлеб тоже, фрукты, овощи, все, что растет. אז השאלה מה סיבה שהם נמנעו לאכול מה הזה? И какая причина, что они не хотели есть ничего остального с царского стола? רע, kilu, מלכותי? Что такого плохого в царских яствах? זה לתקופה של היום. ב- תקופה, האוחל של המלך זה. האלית של של התבחים נמצאים שם זה כמו משלון היום שאלוש קוחרים. Uh, uh, yeah, uh, uh, uh, uh, uh, uh, אז сегодня можно ירוש сравнять עם самым שикаרным ריטורנאמ 5 звезд от шефа. אם אנחנו משתקלים בtat kufa Uh, если мы посмотрим uh, в, ту, uh, в тот период, то это еда была идоложертв ⁇ жертвенная, Ее приносили в жертву и еду и вино uh, идолом. И потом, после того, как они приносили в жертву, потом они ели ее. И Даниил и его друзья понимали, откуда эта еда. И поэтому они не захотели питаться старского стола, чтобы остаться святыми и чистыми. И все, что касается идола жертвенного, оно не совсем однозначно. Сегодня мы можем сказать, что сегодня уже никто в домах своих идолов не держит, идолам не поклоняется. И зачем вообще поднимать эту неактуальную тему? В поклонство это поклонение идолам. И не обязательно, чтобы это был какой-то божок или идол или статуя в нашем доме. Это кто-то или что-то, предмет или человек, которого мы ставим во главу наших приоритетов. Что мы ставим в это что-то, что для нас важнее всего остального». И, к сожалению, мы должны понять что иногда Бог не находится во главе нашей жизни. Всегда есть что-то что крадет это первое место. И нам нужно всегда быть внимательными и наблюдать что у нас на первом месте чтобы ставить туда Бога. Мы будем святыми и чистыми, только если мы будем святыми в глазах Бога. То есть, истинная праведность это не праведность в глазах своих или других людей. Истинная праведность это когда Бог считает нас праведными. В книге дворим Числа, да? второзаконיה, в книге второзакония, шестнадцатая глава, двадцать двадцать второй стих. צדיק צדיק תרדוף, למאנ תחיי, וירא שתאית ארצ אשר אדונאי אלוקה נוטנלחה, ולו תיתא לך אשר כל אצץ אצל מזבח אדונאי אלוקה אשר תעשה לך, ולו תקימ לך מהצבה אשר סון אדונאי אלוקה.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 Если мы сравниваем с сегодняшней жизнью, то каждый из нас свободный человек. Ты можешь делать все, что тебе вбредет в голову. И Сегодня вообще не проблема противиться Божьей природе и быть не тем, кем. Бог сотворил тебя. Я не буду говорить сейчас, что конкретно я имею в виду для того, чтобы оставаться политически корректным. Но есть случаи, когда Бог сотворил нас кем-то, а мы становимся другим. Бог сотворил нас мужчинами, а мы становимся женщинами. К сожалению, мы не можем это остановить, потому что стандарты стерлись и понимание у нас извращенное. И я хочу прочитать из книги Судей. Это последняя глава книги Судей последний последний, и последний также стих. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. То, что казалось справедливым, каждый каждый делал такое. И возможно, когда я считаю, что я праведник, это очень звучит хорошо. Но моя самоправедность может привести к катастрофе. То, что хорошо в моих глазах, может привести к проблемам в будущем. Поэтому если уж быть праведным, это искать праведности в глазах Бога. Давайте мы вернемся опять к книге Даниила. И что, какова причина, что они Даниил и его друзья остаются верными Богу? Я хочу дать маленький пример. Немножко того, что предшествовало всей работе, все, что казалось идолослужением. У нас был ханаанский идол, муавский и филистимский и все эти идолы они были идолы на в определенных местах то есть они были идолами над определенной территорией и были еще другие идолы бог солнца бог реки бог еще чего-то באות התקופה שעם כל שואל כובש עם אחר. то время когда один народ завоевал территорию другого, המלך של האמ הכבוש מולך גם על האמ הנחבאש. то <אח> царь завоеванного, вернее завоевавшего Царство стал царем и территорией, которую он завоевал. То есть, если Бог того царства завоевал другое, то этот Бог победил другого Бога. То есть завоеванный народ должен был поклоняться Богу завоевателя. Потому что они говорили, что раз этот Бог позволил завоевать, то он более сильный чем тот, которому они поклонялись. Поэтому, когда завоевали Израиль, уже не было царя у Израиля. Уже был, uh, они были во власти другого царства и другого царя. לפק -пек, לפק -пек и uh, были люди, которые начали сомневаться в силе Бога, uh, говоря, что Он uh, позволил этому случиться. И мы можем даже увидеть это в своей жизни, когда в нашей жизни случаются проблемы или какие-то беды, катастрофы, мы всегда говорим, почему ты позволил этому случиться. И начинаем думать, может быть, Бог вообще не всесильный и не способен нас защитить и оградить. И, в принципе, Даниил и его друзья могли сделать то же самое. Зачем нужно было соблюдать, продолжать соблюдать кашрут и воздерживаться от идола жертвенного? И, и зачем вообще продолжать служить Богу Израиля, когда нас завоевал царь Халдейский, и здесь есть совершенно другие боги? И теперь, когда есть новый царь и новые боги, можно было делать то, что раньше было запрещено. Почему не есть эту прекрасную вкусную еду? Ты уже не в Израиле. Какая разница? И Даниил и его друзья выбирают быть праведными в глазах Бога. И не склониться в сторону идолопоклонства. И своими действиями они подвергают себя большой опасности. С 8 по 12 я расскажу, немножко мы почитаем. И какова была работа начальника Евнухов, всех юношей, которых они привели в плен, приготовить наилучшим образом для того, чтобы они могли служить царю? ואזו מגיע להם מתוחל החיתום שעשא.и он тогда им естественно дают самую хорошую еду.ведали они говорят, твили от меня его друзья говорят нет, приноси нам только растительную пищу.весагасал исим על חיוב.и он и начальник евнухов стал бояться за свою жизнь.ואז הוא אומר, יארני אתה דנאי מלך אשר מינאי. מה החלקים ותמשתחים אשר למה ירדו פניהם זועפים מין הילדים אשר קילchen וחייפתם תורשי למלך. וначальник явного сказал Даниилу Баюся господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших удача и у отроков сверстников ваших, то вы сделаете голову виновную перед царем. As у у но Даниил и его друзья прежде всего боялись Бога и они взяли то есть подвергли себя опасности и начальники евнухов которых их начальник если начальника евнухов убьют то естественно убьют Даниила и его друзей אז רואים את האלוהים גומלים להם על המשהו הזה. мы видим как Бог вознаграждает их за их действия. בפסוק שבעה стихе. והילדים האלה ארבעה דמ להם האלוהים מדר וסichel בכול ספה וחכמה ודני אלвин בכול חזון וחלומות. и даровал Бог четырем Сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь всякие видения и сны. Это просто удивительно, что здесь происходит. Если мы посмотрим в книге Матфея, я хочу провести параллель. Матфея 5 глава, 6 стих. Блаженные, жаждущие и страждущие правды, ибо они насытятся. אשרי אני ירדפים ביקרת צדך כי לא ימרחוט Ashemaim. וдесять за правду, יбо יִהְיֶה יְצַרְשָׁתוֹ נְבֵּשָׁתָה. אז, בוא נחשוב ש- יש גורם כלשהו, יש לי יש какой-то побудитель, кто-то или что-то, או אחרת מנסה לגרום איתנו ללא לעשות. Если есть кто-то или что-то, что заставляет нас не стоять в Божьей праведности, э того, outro, tat, то этот кто-то, он преследует нас. <тр halten> и преследует нас за правду. И это только означает, что мы стоим, находимся в правильном месте, если кто-то пытается нас э, оттуда скинуть. И если мы да, продолжим стоять э, в этом правильном месте, то Бог нас вознаградит. И иногда можно увидеть, как будто мы проигрываем в наших войнах. Но Бог всегда стоит за тех, кто стоит за Него. Как написано, Блажены, изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное». И Даниил не пытается показать свою праведность для того, чтобы подняться на более высокую ступень в царстве. Ему все равно, каков будет его статус, или ему даже не важна его собственная жизнь. И он э, даже э, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь своих друзей и начальника Евнуха. И все это только для того, чтобы сохранить Божьи стандарты и быть праведным в его глазах. И э, Даниил понимает проблему э, начальника Евнуха в uh, физическую проблему. В тот момент начальник Евнухов был тем, кто пытался их отвратить от Божьей праведности. И он не специально это делал. Он сделал это для того, чтобы сохранить свой статус и свою жизнь. И Данил понимает, что ты предлагаешь ему решение. И он сказал, ты можешь нас испытать, мы будем питаться только растительной пищей, потому что мы хотим почтить своего Бога, и ты потом проверишь что с нами произойдет, и твоя жизнь будет сохранена. Они доверили свою жизнь в руки Бога. И из всех отроков захваченных, эти четверо были самые умные, самые красивые и здоровые. Я, я хочу прочитать еще два стиха. 206, Матфея, шестая глава. תחילа, את מלכות, את циткату, 33 стих. Ищите же прежде Царство Божье и его, все это приложится вам. 34, и uh, псалом 34, 34, 16 стих. И очи Господа направлены к праведникам, и уши Его к молитве их. Иногда Бог хочет, чтобы мы делали резкие шаги. Для того, чтобы он в определенный момент смог спасти нас. Мы знаем, что его глаза и уши направлены к молитве праведников. И то, что мы здесь видим, очень интересно. Мы, как обычные люди, делаем то, что нам удобно и к чему мы привыкли. Мы знакомые вещи знаем, что если мы поступаем так, то произойдет следующее, а что-то новое оно опасно. Но когда мы предпринимаем резкие шаги, незнакомые, именно там мы видим Божью силу. И тогда есть вопрос, почему именно в резких, незнакомых шагах мы видим, а в рутине нет. Я хочу привести два примера. о наших молитвах, как они выглядят. Может быть, не совсем точно, но в общем. הזאת הזאת, לי, uh, «Бог помоги мне разрешить эту проблему, но если мне не поможет, то я попрошу своего друга». Oh, и помоги мне разрешить свой конфликт с начальником если ты мне не поможешь я уже использую свои таланты иногда когда мы молимся мы как бы думаем ну и максимум если вдруг не поможет мы уже попытаемся сами и проблема наша в том, что мы не даем Богу место в нашей ежедневной, рутинной жизни. Потому что мы, ну, вроде бы и сами справляемся. И поэтому мы не видим его силу в нашей каждодневной жизни. И когда мы делаем какие-то резкие незнакомые шаги, тогда мы видим Божью силу. И я да, я просто предлагаю вам дать Богу место в нашей каждодневной жизни, даже в нашей рутине. Как мы говорили из Матфея. אשראי אני גדעינ за правду и бо есть царство небесное. אז ניסרת השאלה על איזה צדק מדובר? Здесь задается вопрос про какую правду здесь говорится? מה זה צדק הזה? Что значит правда или праведность? אז נמשיך במתאי, עכשיו אני רוצה שיראך נמשיך במתאי. ועכשיו אנחנו נמשיך. חמישים? כן, חמישים. אה חמישים נית, דה פעת הגלבה פסוקים שווייסע עד עשרים אל תחשבו שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים לא באתי לבטל כי אם לקיים אמן אומר אני לכם עד אשר יעבור השמיים והארץ אף יד אחת או תג אחד לא יעבור מן התורה בטרם מתקיים הכל לכן כל הממפה האחת מן המצוות הקטנות האלה ומלמד כך את הבריאות כתון נקרא במולכות השמיים אבל כל הרוסבר ומלמד, הוא גדול יקרב במרחק השמים. אומר אני לכם, אם לא תיצד קדחם מרובה מיצדקות הסופרים והפרושים, לא תיכנסו לממרחק השמים. Не <אח> думайте, что я пришел нарушить законы или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истина говорю вам, да не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей с их малейших?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 И написано, что Ишуа сказал, что он пришел не нарушить ни один ют, ни одну йоту, из закона. И он говорит, добавляет, что он пришел для того, чтобы научить и исполнить все даже маленькие заповеди. И он говорит, что для того, чтобы мы вошли в Царство Небесное, наша праведность должна быть выше, чем праведность фарисеев и книжников. И здесь есть проблема. Мы, люди из крови и плоти, мы не можем соблюдать все заповеди. Мы не совершенны. באמת, и как мы можем соблюдать все заповеди, которые Бог дал нам. И здесь есть оправдание кровью Ишуа. 5 Римлянам, 5 глава, 9 стих. посему тем более... Будем оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Нам нужно всегда стремиться к совершенству и <Küflenkaríe> y соблюдать его законы и заповеди. И хотя невозможно на 100% соблюсти его заповеди. И тогда у нас вопрос, если ни один человек не способен соблюсти все Божьи заповеди, зачем Он их дал нам? Бог дал нам цели, Он дал нам мотивацию. И если у нас нет какого-то высокого стандарта, то тогда нам не к чему стремиться. לשов, אנשים, 아, и мы не захотим стремиться, потому что все люди по своей природе ленивы. Я хочу uh, дать личный пример. Аз там пять что я музикальный Я музыкант, я играю на фортепиано. Я ломет в академии в Израиле. И я учусь в консерватории в академии музыкальной в Иерусалиме. Это самое. Не, И и пока я не поступил в академию я думал ну я с четырех лет занимаюсь на фортепиано я очень высокий профессионал а когда я понял что я по сравнению с тем ктоки с теми стандартами которые там есть я просто ничто и я обратил внимание что есть два вида учителей и есть тип учителей, когда они дают учиться в свободе и дают свободу мнений и себя снижает свой стандарт для того, чтобы стоять в стандартах класса. И так хорошо учиться легко. А есть такие учителя, <говорит> которые, я переведу, рвут нам одно место, то есть они дают такие стандарты, в которых <говорит> невозможно стоять. И когда он на нас орет и требует и душу из нас трясет, мы думаем, никогда в жизни не сможем стоять его стандартах. מסתכלים איזה זה על רמה ו כאילו פאר מתורח, אפילו שאנחנו לא מגיעים למאחוט. יש нашем учитель עם דקיקים, היפי, я его называю. Все это хорошо, так прикольно, так учиться приятно. А когда попадаем в класс к другому, это просто жесть. И когда этот жесткий учитель поставил свой стандарт, то он вообще не на секунду не спускается в него, и весь класс заставляет подниматься к его стандартам. И Бог поставил свои высочайшие стандарты, для того, чтобы мы постоянно видели, где мы находимся, и стремились к его стандартам. Если мы соблюдаем Его заповеди и законы и стремимся к Его праведности, а если мы так не делаем, то мы сошли с Его пути. Это наша карта достижения целей и результата. Иисус говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, и он имел в виду сказать нам то, что мы поступали, потому что он сказал, и ничего не выдумывать. Матфея 23, 3 стих, Иешуа говорит, Все, что они говорят вам, Итак, все что они велят, вам соблюдайте, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают. Alors, я хочу просто uh, вас ободрить, чтобы вы старались быть праведными в глазах Бога. И uh, твердо стоять перед всеми uh, обстоятельствами, которые пытаются нас... Uh, убрать с этого пути и Бог точно будет стоять за вас если вы будете стоять за него и, естественно, помнить, стремиться к Большему. Видеть Его высокий стандарт, который Он дал нам. И всеми силами нашими стараться максимум подняться к этому стандарту. Только так Ишоа сказал, можно войти в Царство Божье. Я хочу помолиться. הזאת, Adon, Господь, eh, я благодарю Тебя за эту возможность לחיות, <laughs> жить и служить Тебе. Помоги нам видеть Твою праведность во всем, что мы делаем. Не свою праведность, а Твою праведность. Всем, Помоги мне, Господь, не важно, что происходит в моей жизни, стремиться угождать Тебе. תנו אתה confidence. דאינו מVERЕННОСТЬ. כי בפתחהש, ליתבטוחש, שפתחון שאת אומד לצידנו ותמיד איתנו אדונ. דאינו מVERЕННОСТЬ, בתום שты стоишь с нами и всегда ты рядом. сохрани нас и оберегай нас своими Господи Шо. Amen. Thank mm -hmm. you.